Нежную и вкусную сметану любит все, особенно ту, которая приготовлена в домашних условиях, ведь она получается и густой, и полезной. Вы точно будете знать из каких ингредиентов сделан такой продукт. Сметану из козьего молока можно подать не только на завтрак с блинами, оладьями, панкиками, но и на обед к борщу, супу и так далее. Из сметаны можно приготовить различные начинки для пирогов или заправки для овощных салатов, салатов из зелени. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте указанные ингредиенты. Козье молоко может быть любой жирности. Если жирность сметаны хотите уменьшить, то снимите при нагреве молока с его поверхности жир. Перелейте молоко в кастрюлю или ковш с антипригорным дном. Поместите емкость на плиту, доведите до кипения и выключите нагрев. Остудите до 35-40 градусов, Капните себе каплю молока на тыльную сторону ладони, если температура терпимая, отлично, если слегка обжигает, значит еще чуть застудите. Выложите в теплое молоко кефир любой жирности и аккуратно вмешайте его в жидкость, накройте емкость крышкой или затяните пищевой пленкой, оставьте в тепле минимум на 5-7 часов, лучше, на ночь. За это время молоко сгустится, выделится сыворотка. Подписавшимся, больше вкусностей. Застелите ситечко чистой тканью или двойным, тройным слоем марли, перелейте в него все содержимое кастрюли, аккуратно соберите края ткани и закрутите в узелок, чтобы сыворотка стекла, подвесьте узелок на 2-3 часа, чтобы удалить лишнюю влагу. Спустя указанное время вы получите сыворотку и сметану, выложите сметану из ткани в пиалу или соусник, остудите. Подайте охлажденную сметану из козьего молока к столу. Ставим лайк и подписываемся. Такие продукты будут нужны. Молоко козье 600 мл любой жирности, кефир 150 мл любой жирности, количество порций 1-2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Заходите на канал снова, котятки.